Это помощь товара первой необходимости, в первую очередь, одежда, обувь, различные другие предметы, которые сейчас в первую очередь необходимы людям. В дальнейшем этот груз по заявкам с пункта временного размещения будем развозить нуждающимся в этом людям.